Как продавать услуги через YouTube с помощью видеомаркетинга? Донесите самое вкусное для вашего покупателя, донесите самое интересное для вашего зрителя, и пусть это будет по э, рассказ, который снимает боль или какую-то проблему вашего зрителя. Это хорошо получается у ропов, это хорошо получается у владельца бизнеса. Когда сам владелец бизнеса рассказывает о том, чем может быть полезен, какую пользу несет его услуга самому зрителю, люди в это верят, и это работает. Хотите узнать больше об этом? Обращайтесь к нам по этим контактам. Если есть вопросы, задавайте их под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, пишите, дружите, звоните и ставьте лайки.